спецдокладчику по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси господину Харасте, вам слово Благодарю вас, господин председатель ваши превосходительства, уважаемые делегаты, дамы и господа Имею честь представить вам мой доклад о положении в области прав человека в Беларуси. Возможно, вы видели в докладе, что насильственное закручивание гаек и массовые аресты имели место в рамках мирных демонстраций, прошедших в марте этого года в Беларуси. Это событие заставило Совет по правам человека Учредить. Это похожие события, которые заставили Совет правового человека учредить мандат в 2011 году. Мы надеялись, что Беларусь может описать это как какое-то потепление. Однако в этом году Беларусь вернулась к подавлению тех, кто критикует государственную политику. По сути, в своем докладе от прошлого года я предупреждал, насколько опасно отсутствие каких-либо значительных изменений в системе управления в Беларуси, несмотря на некоторые фасадные изменения в методах, которые используют власти. При этом они сохраняют в действии те же самые законы. Причины. Этого цикличного характера насильственного закручивания гаек в Беларуси заключается в системе управления, которая напрямую зависит от исполнительной ветви власти, в частности от текущего президента, который находится у власти уже четверть века. Мой доклад перед вами имеет своей целью объяснить, Каким образом президент выстроил государственную структуру, которая лишь консолидирует и защищает его власть? Даже символичный прогресс в области прав человека служит этой цели. Год назад Беларусь приняла так называемый план действий по правам человека. Это список 100 обязательств, большая часть которых связана с улучшением и расширением услуг, которые уже ограничивают определенные области гражданской жизни. Никаких конкретных действий в этом плане не предусматривается для того, чтобы повлиять на реалии на местах. Власти закрыли глаза на длинный список рекомендаций, которые стали результатом УПО – и работы договорных органов. В рамках всех этих рекомендаций правительство призвали улучшить положение в области гражданских и политических прав. В прошлом году я сообщил о двух положительных подвижках. Во-первых, была подписана конвенция о правах инвалидов в сентябре 2015 года. А также были проведены выборы или, скажем, назначение со стороны властей двух членов оппозиции из парламента. Это, этот маневр нельзя считать политическим плюрализмом, который отсутствует в системе. Но это крупные новости за последние 20 лет, так как в парламенте Беларуси не было членов оппозиции. В этом году я, к сожалению, могу сообщить лишь о незначительных Подвижках в положительном направлении. В частности, было зарегистрировано политическое движение, скажем, правду, хотя и не было зарегистрировано как политическое движение, а скорее как ассоциация. Также Беларусь представила свой доклад в Комитет по правам человека который ожидался с 2001 года. То есть доклад был представлен с задержкой в 16 лет. Это мерило соблюдение Беларуси своих договорных обязательств. Ваше превосходительство, доклад, который вы имеете перед собой, касается влияния концентрации власти в Беларуси на положение в области прав человека. Правительство Беларуси в последние два десятилетия эффективно подавляет свободное использование гражданских и политических прав. В результате это привело к установлению страха и тишины. Также это приводило и к репрессиям. Однако правительство вновь решило положить конец периодам, Таким периодом, насильственными, организованными действиями по в отношении граждан, которые решили испытать эти границы. Позвольте мне перечислить подобную политику, которая, которая не соответствует рекомендациям, которые бы позволили улучшить послужной список Беларуси. Во-первых, необходимо, в частности, президент назначает и увольняет всех судей. Соответственно, нет никакого пространства даже, которое было гарантировало осуществление прав человека. Это добровольное разделение властей имеет разрушительные последствия для политической оппозиции, которая вынуждена молчать. Это также сказано о социальных и экономических вопросах. Независимые СМИ являются предметом нападок и запугивания. Вы прекрасно знаете, большая часть из вас, возможно, слышала, что Беларусь является единственной страной, практически во всем северном полушарии, кроме США, где до сих пор сохраняется смертная казнь. И учитывая ограничения в области прав человека, этот факт является еще одним дополнительным элементом страха со стороны граждан, потому что они могут оказаться в... Суде с закрытыми дверями, где им может быть вынесен смертный переговор, а при этом не гарантируются никакие права человека, ни само... самого осужденного, ни их семей. Политика лишения является очень важным элементом в Беларуси. Этот элемент стал из... получил особое внимание и в этом году. В соседней Украине и в других странах считается, что социальный активизм – это источник опасности, поэтому стремятся к регулированию СМИ. Требования к плюрализму приравниваются к подстрекательству к гражданской войне и к потере независимости. Таким образом прибегают к охранникам для того, чтобы сфабриковать обвинения и представить угрозу, которая едва ли существует. В этом году было сфабриковано дело в отношении так называемого Белого легиона. Также были арестованы политические оппоненты. Эта практика началась вновь как и пять лет назад, без каких-либо обвинений. Это еще одна характеристика цикличности в области прав человека в Беларуси. Учитывая подобную, подобный набор политик, который лишь калечит гражданское общество и сильно его ограничивает, неудивительно, что Число тех, кто собрались в феврале и марте для того, чтобы потребовать соблюдение социальных и экономических прав, было высоким. Президент мог предоставить определенные надежды. После закручивания гаек он заявил что его спорный указ номер 19 будет переформулирован. Это показывает, что президент может изменить юридические рамки и практики лишь своей подписью. Парадоксально, что положение в области прав человека в Беларуси может улучшиться благодаря крайне централизованному управлению поддержание которого было основной целью подобного типа управления. Конечно же, если бы такое произошло, гражданское общество должно быть вовлечено в эту работу наряду с оппозицией. Господин председатель, я вновь призываю власти сотрудничать с моим мандатом. В любой форме я готов помочь правительству перейти к соблюдению своих обязательств, которые были взяты на себя. Я помогал гражданским организациям и правозащитникам Беларуси. Международное сообщество должны. Быть благодарны, что организации гражданского общества не сдались и продолжают стремиться к улучшению положения, несмотря на то, что де юре, их деятельность является преступной циклично, они де-факто получают статус уголовников, сталкиваются с задержаниями. На этом я закончу свое выступление и благодарю вас за внимание.